Всем привет, вы на канале Игры Дроли, сегодня мне вызвали два нуба на бой, итак, поехали! Так, вон там один нуб, я его уже вижу, сейчас я за ним приду, так будет вот еще один нуб, давайте мы сейчас прийду, стрелим, на, на, все, отлично! Перезаряжаемся, ребята. Так, берем мой сноумен. Так, вот, бежим. Так, интересно, здесь никого... Кто это стрелял? Андрей Бэсс меня убил. Ну ладно. Сейчас я их убью тоже. Идите сюда. Вот я один друг. Так, убил. Еще я видел, кто-то сюда, вроде бы пришел. Нет? Вроде бы нет. Ну ладно. Сейчас я их найду. Потому что еще 2-1, мы играем до 10. Так, вон он один там, чувак, стоит. Все, мы его убили. Так, вон там еще один перезаряжается. Так, я его тоже убил. 4-1, уже отлично. Так. Меня, меня убили опять. 4-2. Ну ладно, ну ладно. Сейчас я их найду. Вон он там один, чувак, стоит. получаю урон 100 отлично давайте возьмем Сноумен так, ребята, давайте, здесь никого нету па привет кто убили здесь еще один там кто-то был вроде бы, да? да, вот он стоит тут давайте наверное, оружие поменяем да, нет, не будем меня давайте Дигу возьмем вот мой Диггл так, я взял Диггл здесь никого нет давайте сейчас вот так вот идем идем никого нету здесь так вот убили его отлично просто всех убиваем так вот он и стреляет давайте его тоже стреляю вот так вот. я не могу попасть на отлично он меня тоже убил вот это 9-3 нам кстати еще одно очко осталось и все победа будет так ребята идемте их искать Давайте, наверное, сейчас побегаем просто. Так вот. Вот мы вот такой вот. Давайте сейчас наверх поднимемся. Давайте сюда вот пойдем. Так, спускаемся. Так, идем вот. К ним идем. Так, все, вот так вот идем, вот, ребята. Так, идем. Идем, идем. Так, почти пришли уже. Здесь никого нету. Никого ну, ладно, я пока, здесь, пока что здесь похожу. Вот там двое стоят, они. я их вижу. Я все к ним приду Так, вот так вот идем. Так, возьмем свой АК-47. Так, вот он стоит. <с -2> ладно, я пошел, короче. Так вот идем. Так, ребята. Давайте сейчас его уже убьем. Идем. Так, вот первый. Ого. Так, все, 10-3. 10-3, ура. Так, я им пишу победа. Написал. Так, они мне написали давай до 20, ну ладно. Так вон они 2 стоят, тут вот 10. Так, уже 13. 13, 2. 23. Давай. Так, идемте их искать опять. Так, вот так вот идем. Я, я Сейчас я их легко выиграю. Так вот он. Стоит здесь вот. А, ну, давайте сейчас я сюда пройду. Сейчас я его найду. Так, идем, да, Вот так вот сюда. все прошел. Меня убили. 13-14. Вот 13-4, то есть. Так, идем идет сюда вот. Сейчас дело-то пытаюсь Так, здесь никого у нас нет. Случайно нет. Но... Ну ладно. Где-то здесь меня убили. Так, вот он стоит так, все, отлично, он 100 супер мне еще 6 очков осталось так вот он стоит так, все, я его убил тоже 5 очков мне осталось так вот он получай 16-4, еще 4 наверное осталось ребята давайте мы сможем так вот, чувак здесь стоит. он меня убил 16-15, ребята так, ну ладно. Вот, вот они здесь два стоят. Мы это их убиваем. Ой, здесь еще один какой-то стоит. Все, в принципе, 12-5. Еще два раза. Попить. Осталось их длинуть. Кого здесь нету? с злоя. Так, 19-6, ребята. Еще одно очко и победа будет. Победа у нас будет. Еще одно очко осталось. Так, ребята, давайте. Садоваться, идем. Все, ребята, победа. Пишем победа. Победа. И нажимаем. Так, они нам написали до 30. Так, ничего, издевается, ничего, я не понимаю. 30. Ну ладно, 21, 6 пока что. Все, я выиграю. Легко. Так. Урон 100 был отлично. 226. Так вот, У меня 14 хп. Это плохо. Ладно. Идёмте наверх. Может, здесь кто-то есть. Так. Так, вот идём. Вот здесь нету. Здесь никого нету. Так, ребята, давайте здесь по-любому кто-то есть. Так, вон у неё вот, получай. Еще один. Получай. 25 уже. 25, 6. Получай. 26, 26. Ой, 26, 6. Так, ребята, здесь никого у нас нету. Так, вон, он опять сюда пошел. Че не... он делал? Куда он пошел? Получай. 27, 6 уже. Так, ребята, идемте дальше. Вот он. Еще один нуб здесь. Давайте сейчас его пристрелим. Получай. Так, все отлично, ребята, мы его пристрелили еще. Здесь никого нет, интересно. Так, вроде бы никого. Вот он здесь стоит, еще один нуб. Отлично, ребята, нам еще одно очко осталось будет. победа у нас. Так. Иди сюда. Там 65 у него. Малых кто остался. Получаю. Все. 30. 36. Победа. так? Хочу. Почему меня убили? Ну, ладно. В принципе, все равно я выиграл. Победа. Так. Вот они стоят. Ну, ребята, как видите, я победил со счетом 37. Семь. Ну а всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Андрей, ну а всем пока!